Ну что, всем привет. Продолжаем партизанов. Давай продолжить. Мы там, помню, на миссии были, освобождали пленных. Угу. Что ты делаешь, мужик? Это бабка какая-то, какого-то мужика с портфелем там латает. Так, окей. Я хотел, по-моему, дать ей какую-нибудь пушку. Да, определенно. Давай я тебе перетащу ее, Швади, эти патроны. Так. Слушай, Санек, уступить даме, как говорится. Окей. А, тебя переключим потом на это. На, на, на дробаш. Так. Э, В. Ты. Я да, подожди, убирать. Возьмешь сначала вот это, отдашь Саньку это. Ну все, нормальник. Все вооружены. А -а -а. Не стани, подожди. Нам, по-моему, куда надо было? Куда-то там наверх. Вчера записывал. Уже так точно не вспомнил. <свят> не, подожди. Найти Старосу. Да, вспомнил. Он убежал, короче. И вот куда-то сюда, по-моему, убежал. Думаешь, это, конечно, хорошая Я идея, так идти. идти сюда. Ну, давай. Специальная сигнализация, постарайся перейдить его. Кроме того, на карте могут быть установлены сирены, поднимающие тревогу в большом радиусе. Блин. Как бы так это обыграть дело? Здесь. Стой, прикрывай. Санька. Ты не торопимся. Сохранить. Че, понеслась, как говорится. Я знаю, что ты там это контуженный. Как И, да. играть. У нас тут свои методы. Так, металл. Беру его тип. Не Кто тебя обнаружил? Не времени. Не мое это прятно. Слушай, ты можешь его просто ножичком Беру в него. Его, это мне еще пригодится. Давай. Ну все. С этими всеми справились. Спокойно. Что у вас там было? Ну, кстати, да, я-то что-то в этой миссии не осторожнее да. Что-то форма можно переодеться там кого в кого-то? Мертвый командир. Плохой командир. Я не просто обыщу тут. Не сегодня. Не везет? Братан, да ты автомат нашел. Не везет ему. Какой невезучий, слушай, а? Не торопимся. М -м? Ну слушай, жилья, конечно, нападала. Я тебе скажу так. Тип. Ладно, камрада, помогите товарищу потаскать, скажем так. А, так. Танек. Ты.. Эй, надо, держи гранату. Ты потаскай немного. Все, нормально, распределили, кое-как. Ну что, здание зачищено. Что, дальше давай? За старостой. тиса просто Проходить, так знаете, миссию за одного чувака Не шуметь Что там в здании творится Ну да, конечно, тревогу не хотел, чтобы подняли Так, если я зайду, уберу этого, когда этот выйдет? Да давай ты. Ты можешь, блядь, вот этого снять? Что с ним не так, блядь? Дохни. не торопимся. Рыбаемся. Братан, блядь! Давай вещи. Сейчас у нас. Сейчас никто ничего не поднимет. Ты не переживай. Никто тут ничего поднимать не будет. Никто никого. Так, кусты. Мои верные кусты. Здесь враг. Так. Блять, куда-то, по-моему, там. Вот сюда, по-моему, он убежал. Ладно, пацаны, давайте, вы тоже сюда подходите. Пацаны, девчата. Давайте, только аккурат. Тут вроде, конечно, никого не тусовалось. Просто будьте рядом, как говорится, на быть осторожнее. Просто пока возможности не вижу. А, ну тут слушай один, наверное. один там с бабкой какой-то разговаривает. Так, у бабки сейчас, наверное, шок будет. Инфаркт танцует. Не подведи. Подготовка. Э, нормально. Надо где к дому везти. О, умная женщина. Давай тут не будем палиться. Полежишь тут. Отдохнешь, распишься. говорится. Так, все, бабка. Ну, что, вроде в дом ходил, там, детишек покормить. А, шаг. Вот так вот. Ладно, давай, дорога к Песику. Так. Здесь. Да знаю, знаю, отлежишься. Еще будет такая возможность. Вас подведу поближе всех. Ага. Слушай, блять. Здесь враг. Ладно, нормально. Чего не видит нас? Все, давайте стойте в кустах. Слушай, давай я просто посмотрю сейчас стилы а, на командира просто чтобы я мог в случае чего там быстрее переносить там и все прочее. И... То есть. Так, что ты даешь? Сокращение времени скрытного убийства полицаев, солдат, вермут. Зачистное увеличение шанса победы в копашном бою. Отлично. Так, а ножик там метательный, бросок ножа. Видишь, у него вроде уже качано, да? Да, это качано, а этот пока недоступен. Окей. Держи, вот это. Включение вместимости вещ вещмешка. Ну хотя тоже полезно. Много чего лутаем. А, ну давай пока ближний бой. А, остальные навыки я потом раскидаю. Нужно пока вот этого комрада уничтожить. Или кто там выходит на улицу постоянно покурить. Лови газ. Ага. Ничего там. Или да, ново вышло. Давай еще раз. О, ну, кстати, план рабочий. Закрыть за ним дверку. Прокрыть ножичек. А, может, даже, слышь санек? Давай-ка немного бесшумный ты закрываешь дверь. станек Я смогу. А -а -а. Отлично. Давай его оттащим немного. Вот. Сюда. Выкладывай. Все. Минус один. А вот так сразу сделать. Так, и теперь тут надо что-то придумать, как его взять. Давайте, нехорошего дядьку. Ну, сколько здесь получается? Вот трое, четверо. Ну, слушай, нам просто сверху обходить, ничего не попишешь. Так, внутри здания сюда что никто не заходит. Давай на шкухери постоишь. А, ты еще вроде боеспособная, мадама. Санек? Здесь не встанешь. Ладно, если что, будешь сподветный. Спокойно. Сейф. Все, вы на прикрытии, если ч. Я ж могу здесь обойти. Ч ⁇ он там делает? Он по бочкам копается. Так, а к тебе тут внутрь я не попаду, да? Ладно. Блять, ну куда ты попер? Ты можешь здесь обойти? Нет, там типа слишком глухой лес. Тут он не может обойти. Так, ребята, я пока еще, конечно, продолжаю записывать, но я могу, наверное, не успеть сделать серию подольше. Вот. Так, ну, блядь, ну тут выманивать надо как-то, слышь? Блядь, ты можешь так сбоку как-нибудь переоткрыть? Те ворота, ебаные. И выманить этого засранца вот сюда блять он глухой как он просто глухомань блять что делать на похуй А я других способов не вижу Извините. Ладно, давай Как-нибудь гарантированно этого снимем Беги! Встречаем Hey, hey, hey. Да что ты не уходишь? Hey. Собака. Hey. Блять, санек. Магит дамит. Кирилло вышло, косов немного. Но Прошу, Прошу пожупа, Я делал только то, что комендант. Бермеер отдавал все приказы. Что еще за Бермеер? Это комендант Богачева. Заведует продовольствием. Его еще называют картофельный фюрер. Это он назначает налоги и посылает солдат грабить деревни. Ясно. Его черед тоже придет. Как поступим с предателем, товарищ капитан? По мне так надо его пристрелить прямо здесь и дело с концом. Этого мало. Предлагаю отвести его на площадь и устроить прилюдную казнь. Как говорится, не рой яму ближнему. Стоит ли ради мести уподобляться врагам? И потом представляете, как взбесятся немцы, а достанется местным. Вас послушать так лучше вообще не сражаться. Кое-кто тут уже выступал с такой речью. Прекратить перепалку. По законам военного времени предатель приговаривается к расстрелу. И нечего вокруг него хороводы водить. Заметили. вот и все. Это мне еще пригодится. А, давай, братан, подлечись, пожалуйста. Службе годен. Давай. Санек, ты тоже давай. А, подлечись пожалуйста. Али, ты типа уже как лечился, и ты типа поэтому не можешь. Очень больно. Ничего выживет. Так, у тебя. У санька давай. О, слушай, он прям полностью хильнул. И у него, кстати, дебаф исчез. Нормально. Так, э, бабрать тут вот этих, наверное, можем, да? А может в атаку да успеешь подожди в атаку а, добро немного распределить как-нибудь хотелось бы то кто чем стреляет так санек так ладно давай пока даме отдадим ее патроны так и чё пока так Вроде всем воевать есть чем. Ну, определенно, есть чем. Ладно. Э, можно, я думаю, сохраниться. Здание посмотреть. Тут здания ничего такого нету. Там тоже смотрели. А, ну вот, слышу, у них там складик какой-то небольшой. А, ну и все, слышь, кстати, вот можно уже на, на выход миссии идти. Капка, капкан. можем капкан ставить ничего себе. Что с этими кадрами разбираться будем? А ну, в принципе у меня времени не особо много. Надо еще сегодня эту серию поставить на монтаж. Вот, давайте уже не будем тут подбирать, там добирать. Нормально залутались Все, да Мы завершили задание, мы сделали что хотели Правда, конечно Не всех перебили Но, блин, затягивать эту миссию еще там на серии 2-3 Я даже не знаю Хорошо у вас тут Кругом леса до да болота Здесь не то, что фашист Сам черт ногу сломит Только в лагере пустовато И быт, я смотрю, не налажен Готов рассмотреть предложение. До войны я работал за завмагом. Много чего мог достать. И связи кое-какие у меня есть. Если хотите, я мог бы походить по округе. Попробовать наладить снабжение. Да, налаженное снабжение нам бы и вправду не помешало. Добро, приступайте. Ну вот, договорились. Меня какое-то время не будет. Вернусь денька через три. Капитан, я так и не сказала вам спасибо за то, что спасли нас и казнили предателя. Мне показалось, мое решение вам не понравилось. Вы поступили согласно закону. Меня это более чем устраивает. Вот так. Короче, люди, спасибо вам за просмотр. Лайкосик, подписка. Всем пока.